мои на своем канале. С вами Ольга Арзуманян и сегодня хочу познакомить вас с компанией такой как Риверкоин. Эта компания работает с 2016 года. 23 июня, два дня тому назад, стартовала площадка «Свой дом» вот на эту площадку 5 долларов. Но сейчас я вам немного покажу и расскажу об этой компании. значит Здесь вы можете открыть сайт и посмотреть, получить бесплатную консультацию. Здесь привязаны биткоин кошелек, адвокэш и перфект мани. Также вы можете посмотреть на сайте алекс рейтинг. Здесь все доступно, все прозрачно. Вы можете полностью все посмотреть. Дальше, что еще хочу сказать. Как зарегистрироваться, как проплатиться, я вам сейчас все покажу и расскажу. Значит, сразу показываю. В компании есть... YouTube канал официальный, где вы можете зайти на этот канал и посмотреть полностью презентации, вебинары. Ссылочка будет на YouTube канал под моим роликом. Как зарегистрироваться? Показываю. Вводите свой логин, вводите свою почту, пишите обязательно. Пишите полностью фамилия, имя, отчество, обязательно свой номер телефона через семерку, обязательно указывайте свой пароль, подтверждаете почту, указываете страну обязательно и обязательно указываете свой скайп. Если у вас скайпа нет, то вы указываете скайп своего спонсора, потому что у нас в этой компании вывод денег идет через службу поддержки. Вы можете вот нашей команды чат идет через службу поддержки. Обязательно. И э, также нажимаете э, регистрация. Вот я подтверждаю регист, я согласен э, и ставите галочку и нажимаете слово регистрация. Э, и вам открывается вот такой кабинет. Э, значит как проплатиться во-первых сразу же смотрите личные данные под какого вы спонсора стали у меня спонсор Илья Пустовой но он у него как раз был я бы пошла под его клона но он подставил здесь можно подставлять выставлять не галочки как вот говорят а выставляешь логин партнера и подставляешь под того партнера партнеров. Я уже это делала. Вчера я зарегистрировала здесь в 10 часов утра, за весь день я пригласила 15 человек, да, зарегистрировала 15 человек, поэтому здесь обязательно указывайте свой финансовый пароль, финансовый пароль обязательно сохраняете, так как он меняется через службу поддержки. Все операции делаются здесь на сайте через финансовый пароль, его обязательно сохраняете. Ну и естественно, значит, э, э, покажу мои счета. Я тут уже вчера очень хорошо поработала со своими счетами. а Я еще и получила уже вознаграждение. Как пополнить счет? Здесь пополняете счет или с перфекта, или с AdvoCash. Вписываете 5 долларов в сумму и пополняете свой кабинет. Сюда придут 5, на счет 5 долларов. И вы заходите, нажимаете вот «Свой дом». Заходите «Свой дом». Здесь у вас нажимаете «Войти в свой дом», выйдет вам окошечко, где будет написано «Войти в свой дом». И слово «Да». Вы нажимаете на это слово «Да», и у вас автоматом покупается этот первый дом. Вот я покажу. Вчера это... Я вчера регистрировала своих партнеров и всем ставила по три партнера, и они у меня стали как яичко пасхальное, все друг за другом. Вот это у меня уже второй уровень, у меня уже Галина вот сегодня у меня получит, одного, два э, клона уже у меня э, дали, так как я уже перешла на третий уровень. И э, э, Галину продвинули вот э, э, эти мои два клона. Я сегодня зарегистрирую ей, поставлю по ее ссылке э, одного партнера, и она перейдет ко мне на э, э, э, э, третий уровень. А поэтому здесь, о, работать здесь очень легко, очень доступно, ребята. Поэтому здесь одна красота. Мне очень понравился маркетинг. Здесь может, можете вы посмотреть свою структуру. Вот она у меня вся моя структура. Здесь можно написать отзыв. Я еще, правда, не писала, но напишу. Здесь можно посмотреть презентации полностью этого площадки «Свой дом». Ну и здесь есть, я посмотрела еще продвижение, обучения здесь еще нет. Ну и, естественно, личные данные. Ну и на этом я заканчиваю свой ролик. Ссылочка будет под, и скайп мой будет под моим роликом. Так что я вас приглашаю поработать в своей команде. Презентация этой площадки будет сразу же за мною. Жду вас в скайпе, добавляйтесь Ну и всего доброго, хорошего вам дня И ну, успехов в бизнесе С вами была Ольга Арзуманян А сейчас будет маркетинг Достижение вашей мечты Начав всего с 5 долларов Благодаря платформе «Свой дом» от компании River Coins Вы сможете заработать более 200 тысяч долларов Платформа состоит из 12 домов в каждом доме три свободных места. Для входа вам потребуется всего 5 долларов. С первого приглашенного вы возвращаете свои 5 долларов. Со второго и третьего приглашенного по 5 долларов автоматически переходят во второй дом. При закрытии второго дома уже 30 долларов переходят в третий дом. В третьем доме вы с первого места получаете 20 долларов и 2 клона, которые автоматически становятся в первый дом на свободное место в вашей структуре. Клон такое же бизнес-место, как и основное, проходит тот же путь по маркетингу и дает прибыль. Со второго и третьего места по 30 долларов переходит в четвертый дом. В четвертом доме происходит накопление 180 долларов, которое переходит в пятый дом. В пятом доме с первого места вы зарабатываете 155 долларов и 5 клонов, которые также идут в первый дом, подталкивая всю структуру идти за вами. Со второго и третьего места по 180 долларов переходит в шестой дом. В шестом доме также происходит накопление по 360 долларов. В сумме получается 1080, которая сразу же переходит в седьмой дом. В седьмом доме наличный счет для вывода получаете 1005 долларов и уже 15 клонов, которые идут в первый дом. Со второго и третьего места по 1080 долларов идут на открытие восьмого дома. В восьмом доме накапливается уже 6480 долларов, которые открывают девятый дом. В девятом доме с первого места начисляется 6280 долларов на вывод из 40 клонов, которые автоматически становятся в первый дом. На втором и третьем месте накапливается 12960 долларов для открытия десятого дома. В 10 доме с первого места 12 460 долларов, которые можете сразу вывести, и 100 клонов идут в первый дом. Со второго и третьего места на открытие 11 дома накапливается 25 920 долларов. В 11 доме 24 920 долларов идут на вывод, и 200 клонов также идут в первый дом. Со второго и третьего места 51 840 долларов идет на открытие финального 12 дома. В двенадцатом доме с первого места 300 клонов уходят в первый дом, и вы получаете 50 340 долларов, которые идут на покупку недвижимости в любой стране мира. В случае, если вам не хватает на покупку, то со второго и третьего места получаете по 51 840 долларов. И у вас на балансе 154 тысячи 20 долларов. Не забываем о том, что снизу вверх поднимаются ваши клоны, которые, в свою очередь, также зарабатывают вам деньги. Заработайте на недвижимости своей мечты.